5 минут на да. метро, 3 миллиона рублей. А здесь... Ипотека? А, нет, я не стала брать ипотеку. Роберт Дукиосаки сказал бы сейчас, как в раю. Потому что это является вообще ключевой историей а, в успешном объевки. То есть объект Которые мне сделали сделали Что? что? объек дошло, да? объек объек объек Обиделся, я обиделся. Ребята, я не могу больше все, все, все. Простите. Надо было Допустим, из региона приехать и все пять объектов просто посмотреть. Вот жильцы пришли, новые, кстати, уже. Давайте, она сейчас видео идет, я подойду. С вами «Территория инвестирования», мы сегодня в уникальном проекте. Это студия 18,3 квадратных метра «Двушка». Вы понимаете, что это такое? «Двушка» под посудочную аренду рядом с метро. Мы сегодня встречаемся с Анной Мирошниченко, которая реализовала этот проект. И будем разбираться, почему так, как вышло, как нашла. И попробуем разобраться в деталях. Привет. Всем привет, меня зовут Анна Мирошниченко. Uh, у меня, следовательно, есть четыре uh, компании, одна из них, которая занимается подбором объектов, мы не занимаемся делением, мы ищем и сразу готовые объекты, небольшие, максимально доходные, максимально окупаемые, да? то есть, uh, здесь вот Андрей не задал вопрос, как можно подобрать какой-нибудь интересный объект, вот мы приехали как раз в ту квартиру, которую я купила себе, стоит она ровно 3 миллиона 10 рублей или 100 рублей 3 миллиона рублей в москве до да, 3 миллиона рублей в москве сколько ехать да. до метро до метро э, идти, идти 5 минут 5 минут на да. метро 3 миллиона рублей а здесь ипотека нет я не стала брать ипотеку а. у меня был перекредитование по требу небольшой шума либо в да, потреб но да. ипотека есть да, ипотека здесь есть. Если не ошибаюсь, это Сбербанк. Ну, можно более точного застройщика, конечно, точнее просто я даже не узнавал. Но ипотека сто процентов. Роберт Бакиасаки сказал бы сейчас, как в раю. Вот, и, соответственно, здесь люблю как бы, делать интересные дизайнерские ремонты. Вообще, вот одна из фишек в ремонте – делать яркие цвета. да, То есть это вам такой лайфхак от меня сразу на старте. Потому что вот вы видите наверное, сейчас на видео, насколько это эффектно выглядит. И то же самое это эффектно выглядит на фотографиях. Особенно, когда у вас небольшие пространства, это должно быть и светлое, и ярко. Да? Вот, в этом, следственно, комплексе они достроили шесть очередей это mm -hmm. вот наверное 5 у них есть еще последнее здание последнее здание отличается тем что оно с фасада не в лофте а в штукатурке и здесь э, то что большой плюс то что здесь 320 потолки то есть мы сделали есть возможность сделать второй этаж сделать э, дополнительное спальное место очень важно в посочном аренде количество спальных мест то есть, то есть это квартиры исключительно под посудку да конечно это как бы инвестиционный мой инструмент как раз и пример для наших инвесторов которые приходят, да, то есть, ну, и вообще, как реально, пример. То есть, у вас здесь будет э, еще компания, которая может э, взять эти апартаменты, в том числе и в управлении тоже? Но мы есть управляющая компании, у нас есть, да, то есть, к нам приходят собственники, угу. да, то есть, они платят, соответственно, мы сдаем ему квартиру, такая квартира ориентировочно стоит 2,5 тысячи рублей, угу. э, и делим э, валовый доход, да, то есть, э, 70 на 30, 70 собственнику, 30 нам, да, то есть, угу. из наших 30 мы оплачиваем рекламу наш персонала и все, что у нас, как бы из их 70 они оплачивают горничную, но такую мини-студию, здесь можно попробовать, если их несколько в этой локации, то договориться там за 5-6 тысяч рублей, в среднем, конечно, горничная стоит 7 тысяч рублей за один объект в месяц, плюс оплачивает собственник свои налоги, коммунальные платежи и моющие средства, моющие средства 1500 рублей, коммуналка примерно 5000 рублей, налог зависит от его прихода и от его системы налогообложения, если он принимает деньги как самозанятые. В данном случае как самозанятые, к сожалению, вы не можете быть, потому что это апартаменты, это не квартира. Если у вас апартамент, то вам нужно открывать свою ИП. Ребята, помните об этом, пожалуйста. Да? То есть это важная информация, если вы хотите максимально легально вести свой бизнес. То есть давай вернемся именно к формату вот этого жилья, mm -hmm. потому что очень много проектов до этого было реализовано, это большие площади, потому что они были дешевле, и ну, одна из штормовых конструкций это распил для того, mm -hmm. чтобы... Платеж по ипотеке перекрывался полностью арендаторами mm -hmm. Потому что и это Москва, да, мы понимаем Что это не Подмосковье, это там не ближайший, не Красногорск, не Химки ни Одинцово, не Домодедово и все на, наши любимые локации Мы говорим реально о Москве Рядом с метро И получается, я могу купить недвижимость в кредит mm -hmm. С небольшим первым взносом Относительно небольшой ремонт с небольшой площадью передать в управляющую компанию, угу. а какие цифры я получу? То есть насколько вообще я смогу окупать, допустим, в ипотеку, будет ли доход. Ну, э, э, когда мы считали с инвесторами здесь предварительно, да, то, что выходит, это в районе 40 тысяч рублей mm -hmm. за вычетом всех выплат. Можно попробовать сдать в долгосрок, да, то есть э, тоже mm -hmm. как один из вариантов стратегии, э, то это будет в районе, ну, там 30-35 тысяч ориентировочно. Я протыщу все эти стратегии с этим mm -hmm. объектом, потому что мы только сегодня его запускаем, да, то есть как только мы получим и посуточную, да, то есть, mm -hmm. сдачу, и долгосрочно выставим объявление, у нас будет полностью срез, и тогда я смогу прям четкие цифры за регулировки. Окей, okay. если люди считают так же быстро, допустим, uh -huh. как и я, потому что мне, ну, очевидно, есть метро, uh -huh. пешком, площадь, посудка, длительно, и я примерно понимаю, что недвижимость стоит 3 миллиона рублей, то есть ипотека будет меньше 30 тысяч рублей. У uh -huh. Меня долго не уговорить не надо. Вот что можно сделать, как присоединиться и начать uh -huh. реализовывать такие проекты? Но ну, у нас есть несколько видов. Первый вид это можешь прийти ко мне на консультацию, да, то есть, что мы с вами разбираем. То есть, на этой консультации я смотрю то, тот финансовый поток, который у вас есть, mm -hmm. какие есть ли возможности ипотеки, нет, возможности ипотеки, да, разбираем все вариации, да, то есть, тех застройщиков, которые на сегодняшний день есть в Москве и актуальны. Но я не говорю четко там не знаю, пятый этаж, там, такая то квартира. То есть, я говорю, какие принципы, что нужно совмещать при выборе объекта, потому что. Потому что в одном и том же комплексе можно так, э, купить квартиру, которая будет окупаться в районе 6 лет, да, то есть, mm -hmm. и можно купить квартиру, которая будет окупаться в районе 8 лет. Это будет все одно и то же, но есть принципиальные вещи, которые нужно mm -hmm. знать. Но, то есть Эта консультация проходит на два часа, стоит она двадцать тысяч. В результате что я получаю? Ты знаешь точно контакты застройщиков, ты знаешь, mm -hmm. какие актуальные на сегодняшний день предложения. Можешь туда уже съездить, посмотреть. Мы разбираем каждый как бы инструмент, каждую вариацию. Да, то есть, этого жилого комплекса mm -hmm. да то есть куда можно проинвестировать а, и есть полностью понимание и отвечая на те вопросы которые интересуют по сутки если это интересует просчет то мы четко mm -hmm. проходимся по просчету если интересует как зарегистрироваться как максимально легализовать как стать там самозанятым и п или бы какие налоги если я хочу чуть больше например если ты хочешь прям конкретно, в каком месте, на каком этаже, какая конкретно квартира на сегодняшний день свободна, угу. которую мы выбираем по многим параметрам, да, то есть, то мы тебе делаем а, такое, это без консультации, да, то есть, это идет расчет в виде таблицы, где идут все полностью платежи вставлены, угу. а, первый взнос, не первый взнос, первый платеж, итоговый платеж, сколько угу. ремонт стоит, сколько там дополнительных, все-все-все затраты, учитывается. выводится итоговая сумма, да mm -hmm. то есть окупаемость инвестиций. И там идет точно та же контакт застройщика, телефон менеджера mm -hmm. и четко помещение. Этот просчет стоит 100 тысяч рублей. Вот, а, соответственно, там прям вот будет у вас прям четко да, угу. то есть разложено 5 объектов, 5 квартир в разных жилых комплексах. 5 квартир. Да. Я могу забронировать, позвонить, забронировать. Любую да, из да. Них. А, если у человека есть прям четкое намерение купить, мы даже можем попробовать поставить в бронь. То есть, если угу. какой-то застройщик, ну, мы с ней в доверительных отношениях, угу. и они ставят нам в бронь там, допустим, на три-пять дней, мы сразу поставим тот объект, который мы выбрали. Отлично. Да, то есть скажи мне нужно сначала одобрение или ну можно в процессе я могу успеть это сделать я думаю что в процессе у меня не было ни одного клиента проблем с одобрением предварительным конечно если у вас сложная кредитная история это знаете только вы сами но наверное есть смысл обратиться там к брокеру У нас есть брокер партнер с кем мы работаем там у вас есть да то есть а, можно с ним предварительно понять какая вообще есть сумма возможности покупки да то есть потому что все равно насколько я знаю, на сегодняшний день банки уже практически все требуют 30% первый взнос. То есть, если мы берем с вами там, покупку 3-3,5 миллиона, это mm -hmm. все равно миллион рублей первый взнос. А, я вчера общался, как раз это вопрос задавал mm -hmm. брокер, он говорит, что он зависит очень сильно от апартаментов, от, от застройщика, от программы. Mm -hmm. То есть, есть реально кейсы 15%. То есть, mm -hmm. это актуально, вот, но момент записи видео, mm -hmm. можно пробовать. Мы про второе сейчас mm -hmm. говорим, то есть мы получаем пять конкретных объектов, которые можно забронировать, купить актуальные, то есть вы берете услугу в виде ног, mm -hmm. в виде телефона, в виде скидок, в виде, там, допустим, кое-где контактов и прямых э, возможностей устной забронировать э, какие-то конкретные mm -hmm. парты, чтобы вы могли, там, допустим, из региона приехать и все пять объектов просто посмотреть. Вот жильцы пришли новые, кстати, уже и пришлось отказать заселением потому что мы сейчас обсуждаем третью важную тему это вопрос я хочу подключить Подключена стоимость идет 150 тысяч рублей, помимо 100 тысяч рублей просчета. То есть, что в это включено? То есть, 150 – это вместе с вами идет менеджер. У нас есть реально такие клиенты, которые особенно, там, правда, ты сказала, из регионов из а другой страны, mm -hmm. которые волнуются, переживают, а куда ехать. То есть, менеджер проходит с вами абсолютно все этапы. Вместе с брокером подает документы, помогает собирать, там, сканирует к серии. То есть, у вас выделяется персональный который Mm -hmm. работает только на вас пока вы не получили э, этот объект то есть как только вы получили документы то mm -hmm. есть вы можете на него оставить это наш менеджер проверенный может на него оставить доверенность он получит ваши документы mm -hmm. из э, мфЦ о том что зарегистрирован объект э, приезжая след к застройщикам если вы хотите объехать все эти объекта за объезжает вместе с вами mm -hmm. если вдруг какой-то объект снят уже и продан то мы э, делаем корректировку нашего расчета то есть все туда включено, нам важно, чтобы за эти 150 тысяч рублей вы получили полностью вот человека, ведящего, да, то есть куратора, то есть, а который... если я не хочу, например, я могу отдельно, без подбора Конечно. просто прийти и сказать, что смотри, я хочу под ключ, uh -huh. то есть можешь мне просто пять видео скинуть, мы с тобой это, или там одно видео, ты мне конкретное предложение делаешь, uh -huh. то есть я из региона, я говорю, вот я доверяю тебе, например. Мы с тобой заключаем какой-то дистанционный договор uh -huh. на эту услугу. Соответственно, я тебе перевожу деньги на расчетный uh -huh. счет. Правда, мы да, же не делаем, да, не на счет. карту. Не, не, не, нет, нет, нет, карту. В биткоинах? Нет, у нас такой расчетный счет, ребята, все очень его с чеками официально. Окей, я тебе перевожу деньги на договор, он мне говорит, вот смотри видео такое, вот комплекс берем, я говорю, да, берем. И дальше засылаю документы, то есть я физически, если я делаю доверку, то я могу даже не приезжать на этап ремонта, То есть я, насколько знаю, что сопровождение ремонта у вас также есть отдельная да, стоимость ремонта у нас 15% процентов от суммы самого ремонта здесь почему 15% процентов потому что мы всегда пытаемся удешевить расходный материал, во-первых мы пользуемся так как мы запустили уже 240 объектов в Москве, конечно у нас есть классные компании, такие как подрядчики по диванам, кроватям матрасам, там не знаю по всей оргтехнике, да, то есть мы покупаем это с максимальным дисконтом, мы знаем что какие там обои, продающие, не продающие то есть человек даже не думает о том какой ремонт визуал ну, то есть он может дать рекомендации в каких цветах он хочет да то есть но это все мы делаем самостоятельно придумывать дизайн проект как это все должно выглядеть и это стоит 15 процентов от стоимости ремонта кажется, от всех услуг мне да. кажется у тебя на самом деле есть хорошая компетенция в этом потому что первое впечатление когда зашел в эту квартиру я во-первых захотел себе такую же во вторых я Спасибо. готов был в принципе ну просто поселиться и жить здесь потому что для меня а, локация стоимость, близость к метро и, в принципе, комфортно. То есть, ребята, обратите внимание, не только пара, но и дети. То есть, когда ты приезжаешь в Москву, на самом деле я нахожусь в регионе и для меня это предложение ну просто актуально, потому что, если вы пробовали снимать в Москве что-то после шести, вас ждет реально увлекательный опыт. Это ну просто попробуйте однажды, и вы поймете, что, что такой формат жилья, он чрезвычайно востребован. Получается, то есть, если я хочу абсолютно все под ключ, чтобы вы то есть, сделали мне еще и по суточную То есть, например, я заключаю договор с вами, uh -huh. вы мне присылаете планировки, мы делаем расчет и говорю, окей оплачиваю соответственно делаю доверку для того чтобы приобрести квартиру теоретически я могу вообще удален я просто люблю поэтому теоретически если я найду нотариуса который mm -hmm. мне может все это сделать вы можете мне все помочь да, да если это нет ипотеки опять же если у вас кредиты и займ то здесь скорее всего, вам придется приезжать а mm -hmm. так вообще никаких проблем делайте доверку и мы все организовываем под вас отчитываемся фото видео а во время ремонта опять же таки наш а, куратор который курирует ремонт он на каждой неделю делают видео отчет mm -hmm. что происходит то есть человек все время а, в процессе в тонусе если он хочет а, более погруженно быть то мы его добавляем в чат с мастерами и закупщиками и он видит что мы заказываем ну, да, сесть, да, да, да, если хочется да то есть там смотреть, что происходит если хочется посмотреть картинку до и после то мы просто осылаем одним финальным отчетом да то есть фото до фото после да, ну, то в то формате для можно сделать сразу чтобы да, я нахожусь, можно. Что? вот мой новый инвест объект Проект, да, да? Да. А сколько времени пройдет между стартом и вот я говорю да окей примерно то есть но вот этот конкретно объект со всем ремонтом, с оформлением заняло у меня три с половиной недели Три с половиной недели, то есть через месяц будет уже по сути? Все так... полностью, то есть мы делали вот этот каркас, сделали душевую, сделали второй этаж, выпилили то есть, но Важно просто уметь работать с строительными бригадами, mm -hmm. не растягивать ремонт на три месяца Когда мне люди говорят, я три-шесть месяцев делал ремонт, но для меня это утопия Я получается четыре месяца теряю денег я понимаю, что этот комплекс сейчас ремонтируется, я понимаю, что, ну, возможно, там, завтра заезжают сюда люди, они не смогут заплатить мне там 2 500, две ну, за две то я могу сдать, да, это классное, красивое место, единственный дискомфорт, это вход, и понятно, что строительные работы ночью они здесь не ведут. четвертый этаж, там будут лифты, я так понимаю, Да, правильно? это пятый этаж, а здесь будут лифты, да, это все верно. Ну, то есть примерно. Я так понимаю, что этот комплекс уже будет э, продан и заселен уже в самое ближайшее время. Он уже весь продан? Здесь нет. Я покупала последнюю квартиру. И он будет весь заселен. Я думаю, ну вот как только доделают ремонт, то есть на лестнице, да? Так, как же я тогда? А, как же ты? Соседний дом. То есть еще есть, короче. Да. Я могу успеть. Да, ну можно успеть. Там правда осталось, потому что ребята, да, такие комплексы, в чем вот фишка, да, меня спрашивают, а почему я сам не могу найти? Просто эти комплексы вы даже не найдете на ЦАНе. У них есть максимум одно объявление. Я сама реально там все время пытаюсь, мне так интересно на новостройке, угу. и мы э, с моим партнером, с Екатериной, мы все время ездим по всем новостройкам в Москве, просто едем, о, новостройку, ЦАН открываем, нету, ее, да, то есть реально люди. Почему Почему-то не дают рекламу, особенно такие бюджетные э, варианты, да, то есть они, конечно, вообще никак не рекламятся, не пиарятся, потому что у них стоит очередь. Пока я оформлялась там 30 минут э, с горем пополам, к ним подошло 7 человек. Mm -hmm. вот. Тот говорит, я здесь жду, извините, все, я пошел, он говорит, ну, ладно, давайте, да, то есть, ну, и люди даже не понимают, насколько, а, то есть, да, я понимаю, что нет грамотной системы продаж, вы испытываете дискомфорт, вам не налили чашку кофе. кофе будет, да, да, то есть, мы не посидели там в каком-то суперфешенебельном отделе а, продаж. Уходим отсюда. Но зато вы получили инвестпроект, который окупаемость, ну, реально очень крутая. То есть, если мы берем там арендный бизнес, у него окупаемость. Total, да, то есть три года, то здесь 6 лет для собственного жилья это прям практический рекорд, да, то есть, но ну, мы будем стараться выжимать еще больше, да, то есть, но пока по моим предсчетам это 6 лет. А, хорошо, тем, кто смотрит, какой <связычный> следующий шаг? Следующий шаг, нужно определиться, что вы хотите под ключ, не под ключ, предварительная консультация, в любом случае, именно для территории инвестирования, для любого человека, кто посмотрел это видео, можете мне написать, останутся там контакты, напишите мне в личку, да, то есть по WhatsApp, и я на любой ваш вопрос отвечу, это ничего не стоит, то есть вы можете задать даже какие-то узкоспециализированные вопросы, я вам с удовольствием это отвечу. Определяйтесь, выбирайте, что вы хотите. Okay, uh... Даем дисконт на подбор? Да. Хорошо. ребят, ссылка будет в описании. Напишите Анне, скажите, что вас конкретно интересует, насколько вы готовы либо делать самостоятельно, либо хотите, чтобы за вас сделали подготовительный этап, либо вы хотите полностью подключить. Поделюсь своим опытом. На самом деле, в... я когда делал доходный дом большой. Я очень много времени делил именно подбору, потому что это является вообще ключевой историей а, в успешном инвест-объектке. То есть объект-объектки. Если вы не хотите собирать инвестиционные объектки, просто поймите, что самый быстрый путь это купить готовую услугу. Я запускал свой доходный дом, я нашел риэлторов, которые мне отобрали из сотен вариантов 30 конкретных объектов, которые я мог посмотреть. Я сел в тачку, все их посмотрел, многие из них не подходили, мы долго докручивали по параметрам, мы учили риэлторов правильно выбирать, потом был брокер, который мне помогал с одобрением и это реально стоило денег, то есть, но ну, когда я посчитал то, что либо я могу вообще ничего не сделать, либо у меня будет конкретный объект, который в принципе он будет доходный, и я вот эту небольшую сумму заплачу, которая также просто оплатится взносами жильцов, которые будут жить в моей недвижимости. Поэтому я для себя принял очень четкое инвестиционное решение. Я готов платить за результаты, я готов платить за то, что мне найдут конкретные инвестиционные проекты, которые я могу купить ниже рынка гораздо, которые я могу купить в хорошей локации, которые будут ликвидными и которые я могу запустить менее чем за месяц. Причем, ребят, сделать это все чужими руками. И здесь вопрос, только то, что ты решил или не решил это делать, отделяет от тебя от того, будет у тебя инвестиционный проект или не будет. Я надеюсь, это видео оказалось полезным. Ставь лайк, подписывайся, пиши, а не задавай свои вопросы. Пиши в комментариях, какие темы тебе были еще интересны, что еще разобрать. И увидимся в новых выпусках.